Здравствуйте, друзья! С вами программа «На самом деле», и сейчас мы с вами а отправляемся в гости к человеку-ледоколу, с которым перед праздником виделись, слышались, поздравляли друг друга с наступающим. Ну а сейчас, спустя уже два дня после э празднования Дня Победы, празднования по-разному, мы решили встретиться в прямом эфире, чтобы вернуться э мысленно, 41-45 годы понять, почему же наши американские партнеры вместе с Великобританией победили в той войне, а Советский Союз где-то сбоку стоял, ну и завистливо смотрел, как американские солдаты на английском языке расписывают развалины Рейхстага всякими английскими, вот этими латинскими буквами. Ну, так, наверное, получается. Марк Анатольевич, здравствуйте, с праздником! Здравствуйте, Сергей, и вас с праздником, с Великим днем. Ну вот сегодня в разговоре с белорусским товарищем мы случайно набрели, ну вот на какой интересный вывод. Ведь что получилось? Почему победили западные демократии? Да потому что они видели, как в 30-е годы э, нарастили мощь два тоталитарных режима. Один коммунистический, страшный для Запада сам по себе, и один фашистский, нацистский режим, тоже страшный для Запада. И вот э, Запад сделал очень красивую вещь. Он помог столкнуться двум тоталитарным режимам, которые в этой схватке ослабили друг друга до такой степени, что просто... Запад потом мог прийти на помощь победителю и поставить его на колени. Но вот что-то у них пошло не так. Они потом холодной войной э, занимались с нами. Э, и в конце концов, как они считают, в 1991 году они бу жирную букву «Х» на нас поставили. Все, нету Советского Союза, нету никакой России. Есть протекторат э, вашингтонский с Ельцином, Чубайсом, Гайдаром и прочими славными э, рыночниками, которые, в общем, уже не угроза для Запада. И тут вдруг так получилось, что Россия постсоветская, не советская, вдруг взяла и э, начала вдруг сосредотачиваться. И вот это сосредоточение России страшно напугало наших западных э, общечеловеческих партнеров, и они опять включились в холодную информационную войну с новыми силами. Сергей, значит, вы правы в чем, что больше всего на свете Запад ненавидел Советский Союз. Совет. Поэтому исправно растил э, ему противовес Европе. Сами они воевать не хотели с Советским Союзом. Они получили хороший урок во время гражданской войны. Армии 14 государств вынуждены поджал хвосты, бежать из Советского Союза. И тогда еще из Советской России. А вот здесь э, очень любопытный момент. Версальский мирный договор, который определил, будем говорить, состояние Германии, ее вооруженных сил и так далее и тому подобное. Кто это дело разрушил? Я напомню, 1935 год, англо-германское морское соглашение, по которому Америка, то есть Германия разрешила иметь военный флот, который, собственно говоря, у ней был, в общем-то, весьма ограничен. И появились такие корабли, как Тирпец, как «Герман Геринг» и так далее и тому подобное. В 30 если мне память не изменяет, в 5-м же году Германия вводит свои войска в демилитаризованную районскую зону, которая должна была находиться под контролем у союзников. И что? А ничего. В 1937 году спокойно Германия, без всяких э, на то, как говорится, э, поток со стороны западных, так сказать, э, дерьмократий, совершает с Австрии, при, значит, э, забирает ее себе. Напомню, что австрийская военная промышленность серьезная вещь была. У них когда-то после Первой мировой войны забрали территории, там, где находился австрийский военный флот. Кстати, вы будете смеяться, но австрийский военный флот союзникам передавал никто иной, как адмирал Хорти. Ни больше, ни меньше. И поэтому Венгрия стала, особенно после подавления восстания и революции в Венгрии, в Венгерскую Советскую Республику принял участие именно адмирал Хорт. Значит, что происходит дальше? Дальше на территории Европы находится страна, которой Франция и Советский Союз дали гарантии безопасности. Страна это называется Чехословакия. Гитлер заявляет, что в Чехословакии немецкое меньшинство, находящееся в судетах, подвергается, собственно говоря, страшному угнетению. И Германия требует передачи ей судетской области для того, якобы, чтобы избегнуть, так сказать, будем говорить, национального угнетения немцев, несчастных в судетской области. И что? Западные демократии, они что? Выступили против? Сослались на Версальский мирный договор? Нет. Приезжает премьер-министр Франции Чемберлен, приезжает министр иностранных дел ä, ä, Франции Даладье и спокойно подписывают расширение Чехословакии совместно с Гитлером и Муссолини. И как-то Чехословакия не спрашивает. Гитлер заявляет, поскольку мне передали судеты Германии, у Германии нет больше территориальных претензий в Европе. И тут же подписывается, давайте запомним, пакты о ненападении с Англией и Францией. Такие же пакты о ненападении, за которые очень сильно, так сказать, Любят ляпать грязью, кидаться в Советский Союз. не нападения. Что происходит дальше? Уже в сентябре этого же года, 1938 -го, немцы вводят свои войска на территорию Чехословакии. Казалось бы, Франция дала гарантии Чехословакии. Советский Союз дал гарантии Чехословакии ее территориальной целостности соответствующие консультации между Советским Союзом и Францией. Франция заявляет, у нас сейчас нет сил. Советский Союз а мы готовы помочь. И что происходит? Есть такая европейская страна, которая говорит, а мы не пропустим советские войска через свою территорию на помощь Чехословакии. Более того, эта же страна принимает участие в расчленении Чехословакии и оттяпывает у нее Тешинскую область, это называется Польша. Об этом сейчас никто не вспоминает. А ведь, по сути дела, собственно говоря, начало Второй-то мировой войны, это как раз и есть Мюнскенский сговор, после которого Германия начала, как говорится, соответствующий вооруженный уже захват европейских стран. Так боялись западные демократии Гитлера, или не боялись, или наоборот, как говорится, подкармливали для того, чтобы он ринулся на Советский Союз. Сами-то боялись. Более того, вот, наконец, 1939 год, август месяц, вроде бы подписывается Мюнхенский ЗАЦ, то есть пакт о ненападении между Германией и Советским Союзом. А в июне 1939 года что у нас происходило? А это очень интересно. Советский Союз предлагает создать систему коллективной безопасности в Европе. Приглашает представителей Англии и Франции на эту конференцию. Англия посылает начальника военно-морской школы в Эдинбурге адмирала Дракса Франция посылает командира Алжирской военной базы генерала Думенко. Ну, вообще, фигуры, конечно, первой величины. А нашу, как говорится, делегацию представляет э, премьер-министр тогда, или представитель Совета Министра, Наркома, Совета Народных Комиссаров Молотов и Наркома обороны Тимошенко. Делается доклад, предложен план. Что делать, если нападение произошло на Западе Европы? Европе? Что, если агрессия вспыхнула в центре Европы? Что, если агрессия будет направлена в сторону Советского Союза, Восточной Европы? Эти ребята совсем ознакомились. Им предложили расширенный меморандум и раскрыли это все. Что происходит? Английская и французская делегация отказываются подписать этот договор. По двум причинам. Первое. Держитесь крепче за стол, а то упадете. Первая причина. Руководители английской и французской делегации, оказывается, не имеют полномочий на подписание подобного меморандума. А зачем их присылали? Для чего? Второе возражение. Польша не пропустит войска Советского Союза в случае агрессии в центре Европы или на Западе Европы. Польша не пропустит. Хорошо. Тогда через два месяца вызывается в Москву Риббентроп, подписывается пакт. Советский Союз понял, что его упорно сталкивают с гитлеровской Германией, а при этом значит, отказываются давать какие-то реальные гарантии. Дальше. Очень интересная вещь. Сейчас во всем уссируются разговоры о том, якобы Прибалтика была оккупирована, тра-та-та, и Напоминаю что после меморандума Литве от Германии о передаче Германии Мемеля, причем это был ультиматум, правители средних, то есть прибалтийских стран дружно обратились к Советскому Союзу за гарантиями, попросили сами ввести на исковую территорию ограниченные гарнизоны. Они там были расположены в нескольких городах. Если мне память не изменяет, это было примерно 20 тысяч солдат. Наших красноармейцев. Причем они ни в коей мере не, как говорится, э, э, им запрещалось вмешиваться во внутренние дела этих стран. Хорошо, прекрасно. Что начало происходить дальше? А дальше очень интересно. Правительство прибалтийских стран, их министр внутренних дел, Организовали, будем говорить, подлинную траву этих организовал. Похищали солдат, убивали их. Дошло до того, что нашим солдатам запрещалось советским командам выходить из зон дислокации, увольнение. Тогда последовала соответствующая нота правительством этих стран с указанием, кто, когда, как, крал, убивал наших солдат. Напомню, что когда подписывался договор о взаимопомощи между прибалтийскими странами, у Советского Союза было только одно требование. выпустите из тюрем коммунистов. Все. Больше ничего не требовалось. И таким образом получается следующее. Когда, и более того, Советский Союз сказал, если не прекращаются вот эти похищения и убийства наших солдат, мы выводим свои войска и разбирайтесь с Германией сами. И тут проходят выборы в Верховные Советы сеймы этих стран, и там побеждают коммунисты. При этом и Пятс, и Ульманис, и Сметона остаются президентами своих стран. Даже тогда, когда, собственно говоря, эти прибалтийские государства вошли в состав Советского Союза по просьбе их э, законодательных органов, они президентами остались. Так где же здесь оккупация? Дальше. Война. Прибывает в июле сорок первого года в Москву Гарри Гопкинс, спецпредставитель э, э, президента Америки, Франклин была на розыск. Сталин говорит, да, нам нужна соответствующая помощь, нам нужна зенитная артиллерия, нам нужен алюминий. Они говорят, мы не можем сейчас вам помочь, мы не понимаем, а когда останется фронт, когда он стабилизируется. А если немцы, как говорится, вас победят, то куда денутся наши поставки? Сталин говорит, что 1 декабря фронт стабилизируется. Он ошибся на 6 дней всего лишь на 6 декабря наступление под Москвой, и немцы были отброшены на 150-300 километров от Москвы. Но союзники предоставили возможность Советскому Союзу драться один на один. Сейчас очень много рассказывается об этих конвоях. Вы обратите внимание. Пришел первый конвой под там названием, что-то там привез, не, не больно много, но не важно. Потом начались более-менее регулярные конвои, которые назывались ПК. Таких конвоев было 18. 17-й был полностью уничтожен по времени британцев. И британцы после ПК-18 почти год не отправляли арктических конвоев. Там появились они там под названием GVC, но это значит в 1943 году, если мне память не изменяет, пришло 6 э, кораблей. В 1944 э, году 10 и в 1945 8. Значит, поставки, как говорят, через Чукотку, это в основном самолеты. Ну, сами понимаете, чтобы поставить на Чукотку. Им легко, а с Чукотки как они доберутся? Это надо на Владивосток и там Транссибирскую магистраль вести. Поставки через Иран. Но, извините, до 43 -го года в Иране действовала очень серьезная, будем говорить, разведенная сеть Германии. Пришлось даже, проводить тегеранскую конференцию, предложить Рузвельту, поселиться в российском посольстве, потому что американское посольство было на достаточном отдалении от английского, французского и русского посольства, советского посольства, которые, собственно говоря, находились ну, почти на одной территории, рядом. И, наконец, знаменитая высадка в Нормандии в 1944 году. А для чего она была проведена? Ведь к этому моменту практически территория Советского Союза была уже освобождена от фашистов. И, стало быть, что они, для чего они высаживают? Для того, чтобы не дать Советскому Союзу, как говорится, освободить народы Европы. Ведь против фашистов дрались практически только коммунисты. Что во Франции, что в Италии, что в Югославии, в Болгарии, в Румынии, в Венгрии. Против них в Польше, наконец. Против них дрались только коммунисты. И уже когда так сказать, вроде бы... Второй Белорусский фронт подходит к Варшаве, поднимается там Варшаве восстание, поднимается на Фуфу -фу, без оценки военной ситуации. Напомню, что перед этим войска Второго Белорусского фронта прошли с боями около 500 километров. Растянулись коммуникации, а вдобавок всего всему немцы нанесли контрудар с левого фланга, который отсек, как говорится, наших войск и от Варшавы, и от Праги. Ну, по сути, Прага, предместе Варшавы с другой стороны, Вислы. Но опять-таки, вина, как говорится, никуда не делась Советского Союза в этом вопросе. То есть, высадка этих самых героев во Франции, она нужна была только для одного, чтобы не допустить Советский Союз дальше. И, понимаете, а Сталин был верен договорам. Как было написано, так и действовал. Это же не западные демократии. Они же хозяева, своего слова, захотели – дали. Захотели – назад – взяли. А ведь, поймите правильно, вот этот самый знаменитый план «Немыслимая», еще стрельба в Берлине не утихла, а Черчилль уже готовит войну новую против Советского Союза, базируясь на 2,5 миллиона немецких военнопленных, которые находились... В местах, как говорится, которые назывались якобы э, концлагена, на самом деле места сосредоточения. Там у них было оружие заскладировано, они проводили, будем говорить, военную подготовку и так далее и тому подобное. Но, извините меня, 7,5 миллионов советских солдат, 11,5 тысяч танков, почти 6 тысяч самолетов, около 50 тысяч стволов различного вида артиллерии и минометов. Побоялись? Побоялись. Ведь в Ялте договорились о будущем, как говорится, э, послевоенном, как будет выглядеть мир. Не прошло и полгода, как они в Подздаме пытались, понимаешь, это дело переменить. Но Сталин был не из тех. Это не нынешняя губкомпания Российской Федерации, которая ведется на все это дело. Сталин сказал, и так будет. Потому что он чувствовал за собой народ советский, который воспитан был и вырос на коммунистической платформе, на идеологической платформе. Вот от чего все сегодняшние проблемы это российской федерации в вопросе о фальсификации истории. Правильно, Злобин так это легко подсек Соловьева. Вы говорит против фальсификации истории, а где у вас памятник Верховному главнокомандующему? Бац! И села вся эта ГОП-компания за спиной Соловьева. Марк Анатольевич, ну, вы уже перешли на день сегодняшний, и вот здесь интереснейшая ситуация. Американцы с британцами э, объявляют о том, что они победили во Второй мировой войне. Мы как-то вот э, делаем изумленные глаза... А вдруг выходит Хейка Маас или Хайка Маас, министр иностранных дел Германии, и делает радикальное, по-своему, очень серьезное заявление. Немцы-то чего колбасятся? Что немцам не нравится в том, что их победили не красные, а вот эти вот радужные? Дома речь. Здесь ведь вопрос уже стоит не в том, кто победил кого. История дала ответ на этот вопрос. Красный флаг на рейстаге уже не снимешь. Как говорится, поздно роза пить боржом и почки отвалились. А вот вопрос заключается в другом. Попытка прикрыть глобальный экономический кризис с ширмой коронавируса постепенно проваливается. Из коронавируса потихоньку начинают выходить, а из экономического кризиса нет. И вот здесь будем говорить, образовалось два определенных полюса. С одной стороны Соединенные Штаты или весь англосаксонский мир, с другой стороны Китай. То есть страна, которая уже, как говорится, оттесняет э -э, англосаксонский мир. Вы ведь посмотрите, в 1945 году Америка имела 60% мирового ВВП, сегодня 15%. Она имела... 80% торгового флота, сегодня его меньше 20. Она постепенно уходит с позиции гегемона, но они этого очень признать не хотят. И поэтому они пытаются навязать определенные репарации Китая за якобы выпущенный коронавирус. Я сейчас не буду обсуждать, кто на самом деле это сделал. Есть очень много интересной информации о проекте Чемерика, о, о том, как 10 лет назад совместно китайские и американские ученые и в Америке, и в Китае что-то там разрабатывали, но у меня нет данных, поэтому я оставляю это в стороне. Вот она, реальность. Но Китай силен экономически, но очень слаб в военном отношении. И вот тут задача – не допустить любыми путями собственно говоря, объединение э, этих экономических и военных мощностей Китая и России. Вы спросите, а при чем здесь Германия? Вы помните, много раз я вам говорил, как выстраивается геополитическое войскость Пекин, Москва, Берлин. И немцы очень, немцам очень не нравится, что на их территории находится почти 100 тысяч оккупационных войск. Что они там делают через 75 лет после войны? Вопрос. Что они там делают? Кроме того, что безобразничают, заражают население венедическими болезнями и прочими делами. И Германия просто решила для себя, наверное, к какому берегу ей прибиваться. То есть это обычные разборки в буржуазном классе, антагонистические противоречия в классе буржуазии. Я еще раз подчеркиваю, почему проблема у Российской Федерации э, в доказательстве того, что именно... Собственно говоря, Советский Союз победил. А в том-то и дело, что победил, победила в той войне диктатура пролетариата, победила диктатуру Объединенной Буржуазии Европы. При попустительстве до 1944 года Америка и Англия через Швецию торговали с Германией. В 1945 году, за три месяца до взятия Берлина, переговоры дали с Вольфом в Швейцарии и князем Гогенлой в Швеции Подготовка сепаратных мирных договоров, которая, собственно говоря, и свершилась, собственно говоря, 8 мая. Это сепаратный мирный договор. Немцы признали свою капитуляцию перед Англией и Америкой. Но опять-таки, подчеркиваю, Сталин не тот человек, с которым можно было шутить в эти игры. Он сказал, для нас это бумажка. Вы приедете в Берлин и там будете подписывать перед нами. Понимаете, в чем дело? Так вот. Сегодня этой базы нет у Российской Федерации. Российская Федерация – не Советский Союз. Более того, если по юридическим нормам она даже не является правоприемницей Советского Союза, поскольку отторгла основную базу, на которой базировался Советский Союз, на общенародное собственное средство производства, на коммунистическую идеологию. Она это отвергла, и, следовательно, правоприемником его быть не может. И не случайно в документах ООН Российской Федерации нет, там есть только Советский Союз, там есть Украина и там есть Белоруссия, а вот Российской Федерации нет. Поэтому в любой момент Российской Федерации могут сказать, ребята, а вы кто такие, у вас здесь не стояло, вот, двери идите, вы никто и звать вас никак. Вот о чем идет речь. И Российская Федерация не способна себя проявить, как, будем говорить, преемница Советского Союза. Рядом фашистское государство. Я надеюсь, вы видели кадры, как 9 мая в Одессе избивали людей. Когда одесситы кричали, вон из Одессы бандеровские бесы. И все эти спекуляции на тему, понимаете, я услышал новый термин. Победа бесии. Представляете себе? Это говорят граждане Российской Федерации. Люди, которых легко допускают в средства массовой информации. Которые имеют свою прессу и так далее и тому подобное. О чем речь? Можно сколько угодно уговаривать. Помните, как это? Как повар Котава вещевал. А Васька слушает, да ест. Вот о чем идет речь. И Германия, собственно говоря, она готова, как мне кажется, уже полностью выступить против англосаксонского засилья в Европе. Решится ли нет, я не знаю. Но это очередной, как говорится, буржуазный кризис, из которого выходит, простите, Сергей, только войной. И вот на сегодняшний день, не готовы опять народы втянуть, в эту самую капиталистическую бойню. Только для того, чтобы класс буржуазии поимел свой интерес. Марк Анатольевич, ну мы помним, как в 1940 году отменили Токийскую Олимпиаду, а после этого случилась страшная Великая Отечественная война. Сейчас, в 2020 году опять Токийской Олимпиады не будет, и народ тут уже на воду дует, говорит, не дай бог, придется воевать. А с кем воевать? Против кого воевать? И кто наши потенциальные союзники, если вдруг все-таки война начнется? Но ну, я же понимаю, что вот эти карлы, карлики Грузия, Украина, Прибалтика Это не соперники Скорее война Как шла, так и будет идти В информационно-экономическом поле Вот здесь, где У американцев есть Силы, а и деньги А у нас Вы, что, вот... да. Вы знаете, я В 90-е годы работал В дорожном управлении Там была куча мелких собак Ну, размером может быть С вашу стопу или с мою. Так вот, они очень легко заваливали здоровенного пса, который забегал на их территорию. Шавки темы, они поганы, что они кидаются и цепляются со всех сторон. И чтобы от них отмахиваться, надо главное – убить главаря. Вот тогда они разбиваются. Понимаете, в чем дело? И вот здесь, я думаю, что давно пора бы понять, что вас, ребята, втягивают в игру без правил. А раз вас втягивают из игру без правил, применяйте свои правила. Понимаете, в чем дело? А это может означать только одно. Вы хотите воспользоваться опытом Советского Союза? Прекрасно. Восстановите его основу. Общенародную собственность на средства производства. И все проблемы решатся. Все, без исключения, и сразу исчезнет вся эта сволочь, которая э, несет э, всякие помои. Вот я сегодня послушал 60 минут там небезызвестный господин Окара. А вот я слышал крики в Одессе, что Одесса русский город. Это же сепаратизм. Ты за Одесита больше шаришь, чем кричать. Понимаете, в чем дело? И вот тогда эти ребята поедут лобзиками лиственницы пилить куда-нибудь в район Альмикона или Аратукана. И там пускать друг другу рассказывают, какие они умные, какие хорошие, как их не поняли. Ну, э, были такие люди, э, пилили лобзиками э, тайгу и искренне полагали, что их репрессировали незаконно, подло и жестоко. 37 1938 год. Э, э, не я надо вот, законы буду... нарушать советские, тогда не будут репрессировать. А если ну, нарушаете, ну, извините, ребята, уголовная статья и иди, как положено лес пилить. От тебя больше будет пользы, чем от твоего блудливого языка. Вы сейчас прям как Олег Анатольевич Матвеевичев, которого осудил какой-то там э, совет по этике высшей школы экономики за то, что он призвал к 1937 году. Но э, Олега-то осудил, а вот Гасана Гусейнова не просто взял на поруки, а всячески поддержал. А Гусейнов заявлял страшные вещи и о русском народе, и о русском языке, и продолжает преподавать, а э, никто Теоргий ему не, дал, не дал. дал. Вы никак не поймете. Ведь там не важно, что говорил. Главное, что он говорил против советского народа. А все остальное ерунда. Это свой. Его надо защищать. Признавать его право на свободу его мнения, на свободу его выражения. А если ты за советский народ, за советскую власть, значит ты враг. Экстремист, сепаратист, там кто угодно. Вы что этого не понимаете? Идет война. И вот здесь еще раз говорю, понимаете, в чем дело? Нас постоянно убеждают, что мы должны воевать на условиях нашего врага. На его поле, его методами, уважением личности и так далее. Извините меня. Если бы вам сегодня предложили выиграть в карты с Шулером на его, за его столом, его картами, по его правилам, вы бы выиграли. У Шулера можно выиграть только одним способом. Перевернуть стол и канделябром по голове. Единственный способ выиграть у Шулера. Понимаете, в чем дело? И вот здесь, еще раз говорю, каждый народ имеет право выбирать оружие, то, которое у него находится под рукой, которое ему более привычно. Помните Толстого? Дубина народной войны поднялась и начала гвоздить французов, невзирая на всю их куртуазность и лоск. Они со шпагой пришли. Получите дубину. Да, помню, как и французские офицеры, и немецкие офицеры писали мемуары. Я что-то даже читал по поводу того, какие эти русские сволочи. Они не джентльмены, они по правилам не умеют воевать. Что это такое? Излицу партизаны выбегают, то ли Денис Давыдов ими командует, то ли Сидор Ковпак и нам в спину стреляют. Это нечестно, это не по э, законам военного они, времени. Приходить к нам на землю. Раз пришли, помните?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 Марк Анатольевич, спасибо вам огромное. Подошло к концу время нашего интересного, надеюсь, для зрителей разговора. Еще раз с большим, самым великим нашим праздником вас, ваших родных, близких, товарищей. И да, э, всегда да, рады да, видеть. Я все-таки Сергей 9 мая к деду, к своему концу на кладбище съездил, несмотря на через коронавирус. И даже покаюсь, рюмку там выпил. Ну, да что да тут кайф, так, господи, память, в, и такой, и... в такой день грех не выпить, если э, врач не запрещает. Э, с праздником вас, всего самого доброго, до свидания. До свидания, Сергей, удачи вам. Итак, дорогие друзья, Марк Анатольевич Соркин, что это ледокол в эфире программы «На самом деле», ну, а я говорю вам до скорой встречи, обязательно увидимся.